Всем привет, в сегодняшнем видеоролике я вам покажу прикольный скрипт для лифтинг титан Для этого нам потребуется чит, ссылочка на него как всегда будет в описании а, Значит скачиваем чит, запускаем его и после этого нажимаем кнопочку инжект Ждем пока мы заинжектимся, буквально несколько секунд Так, все отлично, мы заинжектились а, вот это стираем, оно нам не надо. И вставляем сюда скрипты записания. И нажимаем Excode. Так, вот он появился, как видите. А, тут всего лишь три функции, как я понял. Ага, какие-то еще коды. А, нет, побольше функций. Ну-ка, OpenShop. А, нифига себе работает. Слушайте, прикольно. YouTube Alpets, но у меня питомцев пока что нету. ТП а, Best World, телепортироваться в а, хороший мир. А, короче, он получается мне ТП на зону прокачки, как я понял. Окей. Так, и давайте попробуем смотреть, что у нас тут за коды. Так, и так понимаю, он у меня скопировался. Заходим сюда, пишем, да, отлично. Ага, и он работает, походу. Так, давайте другой. Вставляем. Тоже не работает. Так, тогда этот. Тоже не работает. Он пишет, по-моему, то, что таких кодов вообще не существует. Так, ладно. Короче, проехали. Тогда идем к следующим трем функциям. Это у нас самые основные функции. Автоклик. Как видите, работает. И автоселл. Тоже, в принципе, работает. Довольно быстро, как видите. Монетки быстро фармится И автооткрытие яиц. Ага. Нас кикнуло. Так, давайте сейчас я быстренько перезайду. И мы с вами продолжим. Итак, мы продолжаем. Давайте заново сейчас заинжектись. Скорее всего, эта функция не будет работать, но сейчас мы заново ее проверим. Так, все, мы опять заиншектились. Давайте сначала проверим, как работает покупка в магазине. А потом уже под конец проверим открытие яиц. Так, ну самое главное, я думаю, эти функции две работают. Уже хорошо. Так, значит, открываем магазин. А, тут у нас предметы прокачки. Так, окей. Это закрываем. Нам нужно ДНК. Немного, конечно, подлагивает из-за того, что мы открываем через панельку. Так, и хватает мне, в принципе. На вот этого ДНК. Покупаем. Отлично. И теперь можно купить предметы для прокачки. Так, хватает у меня на. Ну, почти что на часы. Сейчас немного подкопится. Буквально чуть-чуть осталось. А, смотрите, тут есть автоклик. Он, походу, наверное, без скрипта даже работает. Давайте купим. И ради интереса проверим. Так, все, выключили. Ага. То есть он все-таки работает, получается. Ага, тут написано, получается, купите а, Roblox Premium. Либо же зайдите в группу, чтобы у вас работал автокликер. Угу, окей. Получается, с читом это можно делать без вступления в группу и премиум. Ну, лучше, я думаю, все-таки скрипт использовать. А, так, это что у нас? Хаундер. Ага, это охота, я так понимаю. Статистики, ну это понятно, питомцев у нас так и нету. Так, ладно, давайте последний раз сейчас проверим. Вылетит у меня или нет. Да, у меня вылетело. Ну, короче, вы поняли то, что эту функцию желательно не использовать. Покупать питомцев вам лучше самим. Ну, на этом у меня, в принципе, все. Все ссылочки будут в описании. С вами, как всегда, был Избан. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи и пока.